Как настроить и оптимизировать YouTube-канал. Здравствуйте, люди интернета! Я Анна Сорина. Снова с вами, онлайн-предприниматель и основатель бизнес-группы ДДД. Подписывайтесь на мой канал и узнайте много бизнес-секретов успеха. В каждом еле должен быть системный подход. Представьте себе, что вы решили сварить вкуснющий борщ. Ну, очень захотелось. Но вместо бульона вы начали с овощей. Потом положили мясо. И что у вас в итоге получилось? Варево. Но ну, не борщ. Вы, конечно, пытались реанимировать его приправчиками разными, но все равно это уже не то. Так и с Ютубом. Когда-то в 2013 году мне очень захотелось поделиться одним видео. И я создала YouTube-канал. Очень громко сказано, я тогда вообще ничего не знала об этом. И, конечно же, мой YouTube-канал стоял до 2016 года. А в 2016 году, когда я плотно занялась онлайн-бизнесом, то поняла, что YouTube это такие возможности. И задачилась его оптимизацией. Но мало знать и уметь. Нужно еще и время. А вот с этим было у меня проблемно. Расписание настолько было плотно расписано, что системный подход в автоматизации YouTube-канала не получался. Я, конечно, начала его оптимизировать, настраивать, но мне хотелось сегодня и сейчас, а времени не было. И случай меня свел с профессионалом Александрой Капочкиной. Вы помните, что настройка YouTube-канала начинается с семантического ядра. А это кровеносная система канала. Ключевые запросы, слова. Без них невозможно оптимизировать, настраивать и продвигать YouTube-канал. И, естественно, повышать конверсию. Так вот, Александра, взяв волшебную палочку профессионализма, в считанные дни преобразила мой канал, и он заработал. Я благодарна Александре за ее работу, качественную работу и за сохраненное мое время. Бизнесмены, которые пытаются сделать все сами, отдайте, делегируйте часть работы профессионалам. И результат будет суперный. Если вам нужна оптимизация и настройка YouTube-канала и соцсетей, то у вас есть профессионал. И это Александра Капочкина. Надо записаться на консультацию? Записывайтесь. С вами была Анна Сорина из Санкт-Петербурга. Пока-пока.